День рождения, рождения, поздравляю! День рождения, рождения тебя. тебя. Спасибо. Куда мы идем? Куда мы идем? Куда мы идем? Куда Раскрашивать картины. О, я видела на рисованиях такое. нарисовать. прямо на доске надо. На доске? Можно на доске прямо? Да, мелочками вот этими. На бумаге. Красными все. Красками? Нет. нет. птичку рисуешь? Не а. Пока что не похож на птичку. Так. Так. И вот тут хвостик. Вот так. Угу. Птичка. Понравился подарок? Да. можно сильно там не разукрашивать вот потом стирать плохо на это будет а губкой, как стирается губкой как? губкой для посуды стирать а -а -а. что-то тут еще за подарки есть на столе смотри тут это ручка, чтобы рисовать на этой Ты хоть достань Покажи бумагу Иди сюда Что написано-то Я написал. писал тебе Папа написал, переверни доску-то Ты письмо написал Оля, переверни правильно Как <с> читать д не ё ё м с с ё что читаем трэп ё С днем рождения! Все правильно. Ай, я Это ты видишь стиралкой. Да. Класс. Класс, папа. Ну, ты можешь написать это одно. Напишешь, спасибо. Оль, напишешь? Вообще такая, видишь. Да. Пиши так в строчках. Не подглядывать. Ладно. <смех> <смех> да пиши, пиши, маму, на память снимай. <смех> Спасибо, напиши. Сим-бо. бо О, красота какая. Вот. Ммм. Ммм. Ммм. Вот тут еще тебе папа открыточку дня рождения на это поставили. Класс. Спасибо. Класс. О, спасибо. Вот на улицу пускай. А, большой пакет. Милки. Это такое уже появилось. Песняя. Все, полетели в соседний соседний Ч ⁇ кверх не понимаешь? не все, я определю. <свят> Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Да, вперед Ловите! <свят> <свят> ежики <его> <свят> грибы жарят на костре, а Оль яблоки, да? Да. Что еще можно жарить на костре Оль? Кукурузу можно. Можно что-нибудь еще твердое, что-нибудь что? тверденькое. Что это? И хрустящее. Что это такое? Хлеб? Можно хлеб. Потом можно еще кукурузу, сырные ку... такие палочки. <гум> а <гум> еще можно сухарики. Что мы скоро будем делать? Есть орешек. <гум> а потом? А потом будем делать салют! Субтитры